Всем привет, ребят! Сразу хотел всех поздравить с началом ноября нового рабочего месяца. Займемся делом, наконец. А, похвастаюсь, да, похвастаюсь, поделюсь своими результатами. И вас призываю тоже поделиться своими результатами, финансовыми или просто успехами в развитии ваших проектов. У меня, например, две цели, во-первых, выполнено, Да, у меня было два спора. Первый спор 300 роликов на пустом канале с нуля. Я их сделал. Скоро будут результаты на этом канале, увидите. Второй спор был побить мой прошлый финансовый результат на 20 тысяч рублей, то есть... Сделать, ну вот у меня был x заработок максимальный, нужно было сделать на 20 больше, я сделал на 85 больше. Суммы полить не буду, ребят, но суммы, скажу вам честно, довольно солидные, то есть, ну, несоизмеримые с обычными зарплатами в России уж точно. Вот, побил, то есть у меня была сумма x, я должен был сделать плюс 20, я сделал плюс 85 тысяч рублей. Ну ладно, то есть все хорошо в октябре, но в ноябре у нас еще больше планов, еще жестче мы планируем работать, у нас сейчас есть... Новые, новые цели, новые горизонты, так что э, желаю вам и нам удачи в достижении наших целей. Всем рабочим людям пламенный привет. Окей, ребят, сегодня мы поговорим о такой штуке, как зарабатывать много. А, я просто, ну, понятно, что вариантов может быть э, куча, но я предлагаю вам такую штуку, как посредничество. Что такое посредничество? Вот давайте я объясню вам на, на своем примере, да. Есть мой э, бренд, грубо говоря, но меня многие знают, вы вот меня смотрите, и вероятно, вы меня знаете при этом, да вот что я иногда делаю я иногда продаю посреднические услуги например мы продаем э, отличные консультации по старту канала на YouTube, который проводит мой мой партнер вот есть и мои консультации но они дороже а есть консультации моего партнера Ежу понятно что процент с консультации моего партнера я имею но но и это очень важный момент а, без меня он не, не смог бы продавать консультации, потому что у него нет такой базы, нет такой аудитории. То есть у нас с ним взаимовыгодное сотрудничество. То есть а, я выступаю посредником в его услугах, я зарабатываю просто перепродавая чужие услуги, но при этом я получаю за это процент. Это абсолютно нормально, в бизнесе многие так делают. Ну, к примеру, есть а, такой замечательный бизнес, более крупный, чем наш да, это какой-нибудь автомобильный бизнес, а, когда, ну, допустим, машинки привозят в россию или строят завод в россии или на российских мощностях делают автомобили ну например рено да и соответственно продают их за другие деньги то есть такое некая некая не, не, не некоторые франшиза да некоторые посредничество но мы разберем на самых простых интернет примерах да так вот на чем я зарабатывал будучи совсем а, маленьким парнем я рассказывал уже эту историю еще раз повторюсь а, я постил на форумах но я не помню какие там были ставки но давайте я вот условно да я просто ну цифры это всегда очень у меня выпадающий момент что такое постинг на форумах? Давайте я расскажу. Раньше это было очень актуально, то есть открывается новый форум, например, да, и на каком-то ресурсе говорят, ребят, нам нужен, допустим, там 2000 сообщений. То есть форум пустой, там никто не общается, нужно сделать 2000 сообщений, имитируя переписку пользователей. И, допустим, один пост стоил, ну условно говоря, полтора рубля. Вот, то есть одно сообщение стоило условно говоря полтора рубля. Сейчас цены могут быть другими, я этим давно не занимался, тем не менее фишку все я вам расскажу. Если я работал сам, я получал полтора, полтора рубля за пост. Очень быстро у меня появилась тема на одном из форумов с моими отзывами. Я там собирал отзывы качественно, грамотно это все как бы структурировал, и всем нравилась моя работа. То есть я хорошо работал сам. Если бы я дальше работал сам, то я бы не смог сейчас снимать ролик, как зарабатывать быстро и много, потому что э, сам ты это сам это очень тяжело. Представьте, что у нас есть задача э, затолкать, допустим, камень в гору. Вот у нас камень. И вот у нас гора. Даже если ты один его затолкаешь, тебе понадобится очень много усилий. А если мы вдвоем с вами будем толкать, а если втроем, мы быстрее сможем затолкать. Так вот, что я придумал. Я нашел еще три человека, у которых были тоже темы на этом форуме и которые тоже занимались тем же самым. Они хотели работать за полтора рубля тоже, но им никто не платил. У них было, у меня была тема просто в топе, у меня было много отзывов. короче. То есть я имел больше клиентов, чем они. Я им предложил рубль за то, что они пишут сообщения, но при этом я давал им кучу заказов. Люди были довольны, они получали кучу заказов. Не нужно называть меня барыгой сейчас, да, потому что люди получали заказы, то есть здесь все как бы в чистую. И в итоге что получается? Я давал им заказы, сам работал за полтора рубля, то есть я сам оставался в этом бизнесе за полтора рубля, а другие работали на меня за рубль. Я мастер Пейнта, э, я уже рассказывал. И то есть с каждого заказа, с их, я имел 50 копеек. Вот. То есть, соответственно, расширяя эту сетку, я в итоге, будучи студентом, 18-летним уже, э, я просто вот, вот, я, я занимался этим и раньше, то есть в детстве прям вообще начал, но в 18, 18 лет, имея сетку, я зарабатывал спокойно только сетки около десятки в месяц. То есть я тупо мог жить вот на эти деньги. Ну там как бы были свои трудности, то есть я не могу сказать, что это очень простой путь, но тем не менее, да? Смотрите, давайте давайте какой -то другой пример. Э, например, там услуги, как что мы еще что я еще сделал, у меня это не залетело из-за того, что были слабенькие люди, но в принципе такое тоже можно сделать. Пример с постингом я вам объяснил довольно простой. Э, давайте другой пример приведу э, Пример с дизайн студии. Многие так работают, работают до сих пор и работают нормально. Есть чувак которому вы доверяете, например, это могу быть я, да, ну или там кто-то еще, да, или вы, вот, например, окей, давайте возьмем другого, друг, возьмем вас, да, вот есть я, все-таки я себя решил взять, раз я такой красивый, сам у себя нарисован, да, и завтра, допустим, я решу, я пока не собираюсь этим заниматься, у меня тоже есть чем заняться, и есть как бы финансы, чтобы этого не придумывать, но тем не менее, я завтра скажу, ребят, открывается студия, Панда Дизиган, дизайн, да? Давайте напишу Дизиган так, мощно, чтобы было с буковкой З. Открывается студия Панда Дизиган, так и будем называть ее. Вот. Мне нужен, допустим, художник. Боже мой, у меня роутер упал. Жуткий звук, да? Мне нужен художник, мне нужен верстальщик, мне нужен программист, условно. Да? Художник, верстальщик. И программист Надо купить себе, кстати этот графический рисовалку. вот в чем дело чтобы проще было художник верстальщик и программист мне нужны например и что в итоге я делаю со всем этим совсем со всей этой братьей мы берем заказы на сайты например сделать сайт стоит э, там 5000 рублей условно говоря простой сайт сделать 5000 рублей вот, деньги идут через меня. Ребят, запомните всегда в бизнесе, главный тот, через кого бабки идут. То есть вот кто просто... Э, кто их перераспределяет потом? 5000 рублей, допустим, мне заходит за то, что я нахожу клиента, например, вас и говорю, ребят, мы можем вам сделать сайт, это будет стоить 5000 рублей. Я беру на себя, например, переговорную часть, то есть я с вами договариваюсь, вы мне скидываете тех заданий, я вам помогаю с вашим выбором. Допустим, мои услуги стоят там, условно говоря, тысячу рублей, да? из этих пяти. То есть это вот мои переговоры, поиск клиента, да, это получаю я. Да. А остальные 5000 я как руководитель этого проекта, руководитель этого бизнеса, перераспределяю между своей командой людей. Это очевидно, да. То есть это э, получает мой художник, это получает мой верстальщик. Я просто разными цветами, да. И это получает мой программист, условно говоря. Хотя для сайта за 5000 рублей, конечно, такая огромная братья вряд ли нужна. Вот. Что можно сделать? Найти художника, который работает, допустим, за 500 рублей. Он начинающий, он плохо рисует, или он хорошо рисует, но он мало зарабатывает. Таких людей море. Есть куча людей, которые отлично что-то делают, но они не умеют это монетизировать. То есть не умеют на этом зарабатывать. Допустим, художник рисует за 500, верстальщик верстает за 500, и программист, условно говоря, пишет какой-то код тоже за 500. А теперь, внимание, фишка. Если все эти люди работают за 500 рублей, я забираю тысячу за свои услуги, то 2500 рублей как бы зависают в воздухе. А теперь внимание вопрос. Кому полагаются эти деньги? Довольно очевидно, что если вы организуете все, то вы можете зарабатывать больше, чем все остальные. Потому что можно найти художника, и многие так делают, который будет, допустим, рисовать. Вот у меня так художник работает. Большой объем заказов за какую-то постоянную оплату. У меня художник хорошо получает, как бы он не жалуется, насколько я понимаю. Но я могу ему давать шабашки, еще какую-то мелочь. И все эти деньги идут мне. То есть вот эти две с половиной, грубо говоря, в моем бизнесе, они идут мне. Сколько я стрелок нарисовал. И в итоге с заказа на 5000 я могу заработать три с половиной вы скажете вот типа ты там разводишь свою команду нет допустим там человек который консультирует да помогает консультировать у меня он прекрасно знает что я беру процент с его консультации но он сам бы не продавал вот эти люди они не будут богатыми потому что они не умеют делегировать они не умеют организовывать процесс они не могут все клиентов найти я знаю кучу дизайнеров неплохих которые не могут себе найти клиентов их просто нужно взять и организовать и организатор будет иметь деньги посмотрите как работают крупные бизнесы. абсолютно та же самая схема работы и в интернете так можно работать абсолютно можно находите людей делегируйте им задачу, продумывайте что вы можете делать создание сайтов это посложнее Наполнение, допустим, там пабликов ВКонтакте, это попроще. Делаете команду, имеете большую часть прибыли, потому что вы организатор. Конечно, ребят, тут и тут тоже возникает, а, тут как бы возникают свои плюсы и минусы, да. То есть, смотрите, плюсы а больше, больше денег. То есть, объективно вы можете больше денег вывозить, потому что вы организуете. То есть, вы еще вы можете вообще не работать, только организовывать. Есть такие люди, которые просто отлично организуют и далеко ходить за примерами как бы не надо. Но минус это ответственность то есть вы за все отвечаете то есть вы берете допустим вот эти вот да которые мы обсуждали две с половиной сверху но вы главный то есть если если заказ не пришел клиент вообще может не знать вашего программиста он и не должен знать вашего программиста вашего верстальщика по большому счету да и вашего художника вы самый главный то есть почему допустим там у нас оформление канала там да когда покупаешь ты знаешь, что все хорошо, потому что я отвечаю за это. Если плохо сделают, я буду виноват, я главный. Но я и получаю больше денег. То есть, ребят, решать вам. Если вы готовы быть лидером, даже маленькой организации, я уже, у меня в 15 лет была дизайн-студия своя, веб-студия. Но мы мало зарабатывали, не буду вам сейчас каких-то сказок рассказывать, но работали, работали и делали. Нет ничего сложного в том, чтобы делегировать. Ну, конечно, это приходит с опытом, есть там свои подводные камни, сотрудников надо мотивировать, нужно уметь найти хороших сотрудников, вас будут по-любому кидать некоторые сотрудники, некоторые будут там э, сроки факапить, да, но, ребят, это путь реально к большой прибыли. Если хотите хорошо зарабатывать, ну, нужно быть или специалистом в какой-то области очень хорошим, или уметь организовывать процессы. Как бы, ну, другого, на мой взгляд, не дано. Ну, то есть, есть там да, какие-то варианты, типа инвестиции, еще что-то, но по большому счету, или ты умеешь хорошо организовывать, ну, ведь действительно так, или ты суперспециалист, суперспециалист, такие дела, надеюсь, что был вам полезен. И давайте, чтобы, ну, поточнее, я просто покажу вам такую фишку, просто для, для меня -то это очевидно, есть вот, я вот ввел, допустим, SEO-форум, да, ну, просто, чтобы вам, ну, к слову, вот их много, давайте серж покажу, он не нуждается в пиаре, смотрите, что здесь есть. Я просто, ну, к слову вам, да, есть, например, там э, какой-то раздел, ну, типа копирайтинг, да? То есть вы, условно говоря, создаете тему, начинаете сами писать текст, ну, к примеру, да? А потом находите себе еще... По... То есть эту тему прокачиваете отзывами, делаете хорошо. Сделайте там, я не знаю, 20 заказов бесплатно, да? Вот здесь, ну, к примеру, у вас будет 20 отзывов хороших. То есть сделайте 20 заказов за отзыв, например, ну, условно, да? Или там... Не знаю, сделайте мне рекламу за отзыв. Я вам запишу видеоотзыв о вашей рекламе. Давайте. Пожалуйста, договорились. Я просто ну, сходу это придумал. Вот смотрите, у вас, допустим, рекламное агентство, да. То есть, вы хотите продавать рекламу, вы продаете, допустим, со своего канала, со своего паблика. Сделайте рекламу мне, напишите мне ВКонтакте. Сделайте мне рекламу, я вам запишу видеоотзыв. Я человек, как бы известный, это будет крутой отзыв в вашем портфолио. Сделайте мне хорошую рекламу бесплатно. Например, то есть вы здесь берете. Если вы хотите, ну, например, копировать, да, можно любую сферу. 20, 20 статей бесплатно, да, вы поработаете неделю, но вы 20 отзывов, вы будете, вот у вас будет 20 ответов вверху. А потом вы не только сам пишете тексты, вы поджимаете, поджимаете других людей под себя, вы ищете там тех, у кого нет заказов. Тут есть же какие-то вот эти вот темы. Ну, я просто, к слову, я не сижу на этих форумах, я просто раньше как бы этим занимался, я, ну, я уверен, что на этом можно зарабатывать нормальные деньги абсолютно. Просто нужно немножко шевелить ногами. Вот. И то есть можно же не только не только копирайтинг, да, это и создание сайтов, можно найти здесь чувака, который будет делать сайты за 5, находить ютуберов и продавать им за 10. В чем проблема? Вот, можно опять же, повторюсь, сделать рекламное агентство, перепродавать рекламу других ютуберов с какими-то бонусами, с какими-то скидками, с какими-то акциями. Вообще не проблема. Нужно уметь думать, ребят, зарабатывают те, кто хорошо устроился. Я вам просто предлагаю варианты, чтобы это сделать.